Субтитры создавал DimaTorzok 3 ноября в Набережно-Челнинском Институте Казанского Федерального Университета прошел ежегодный концерт в честь Дня Народного Единства. Традиционным открытием торжественной части концерта стали приветственные слова заместителя директора по воспитательной и социальной работе Набережно-Челнинского Института Казанского Федерального Университета Валерия Гусева, который подчеркнул важность праздника Дня Народного Единства, напомнил его историю, а также поблагодарил всех присутствующих студентов. Этот праздник очень важен, потому что он объединяет студентов нашей страны, граждан нашей страны, а также ребят, которые приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня в зале был полный зал, прекрасная атмосфера, атмосфера праздника и эта атмосфера она помогает нам дружно жить. Гости мероприятия смогли насладиться выступлениями творческих коллективов «Саяр», «Театра танца «Дом», «Чизкейк», а также новой группы «Нино», но и пройти несколько интерактивных конкурсов и разгадать загадки. В наше непростое время каждый праздник а тем более по такому поводу, всегда объединяет. Студенты набережно Челнинского института Казанского федерального университета как всегда смогли показать свою сплоченность, ум и наблюдательность, отлично справляясь с каждым конкурсом или заданием, а также просто приятно провели время. Праздник День народного единства важен для России. Это повод для граждан страны с многонациональным составом почувствовать себя. Единым народом. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз.